Сегодня вечером мы выступаем с программой «Угол зрения» Инграма из Вашингтона. Трамп был прав в своем решении. и Именно на этом и сосредоточено внимание в сегодняшнем выпуске программы «Угол зрения». В конце недели мы встречаемся со столькими людьми. Мировые события оборачиваются против нас, и мы приходим к выводу, что Трамп был правым. Помните, что с первого месяца своего президентства он бросил вызов устаревшему старому статус-кво, при котором Америка несла львиную долю времени обеспечения безопасности Европы? Члены НАТО должны, наконец, внести свой справедливый вклад и выполнить свои финансовые обязательства. Если бы страны НАТО в полной мере внесли свой вклад, НАТО было бы сильнее, чем сегодня. Он ясно дал понять, что прошли те времена, когда Организация Объединенных Наций и другие зарубежные страны могли просто грубо пренебрегать интересами Америки. Мы будем оказывать иностранную помощь только тем, кто уважает нас и кто, откровенно говоря, является нашими друзьями. Мы ожидаем, что другие страны заплатят свою справедливую долю расходов на свою оборону. Соединенные Штаты преисполнены решимости сделать организацию объединенных наций более эффективной и подотчетной. Его послание здравого смысла, Лора. Его послание здравого смысла привело в ярость наших писак-писак до конца. Трамп решил избавиться от священной коровы. То, что он сказал при этом, было опасно. Дональд Трамп безрассудно разрушает основу возглавляемого американцами международного порядка. Он решил отойти от институтов, которые формировали американскую внешнюю политику. В настоящее время самой большой угрозой либеральному международному порядку является администрация Трампа. Нет, самой большой угрозой для этого порядка был и остается глобальный статус-кво. Даже Киссинджер понимал это. Это человек в наибольшей степени ответственный за то, что Америка открылась для Китая в 1970-х годах. Он видел растущую угрозу со стороны Пекина и считал, что при президенте Си Цзиньпине это было опасно. И посоветовал Трампу, как загнать Китай в угол путем установления более тесных связей с Россией. Эта стратегия предполагала использование более тесных отношений с Россией и другими странами для усиления растущей мощи и влияния Китая. Трамп согласился с доводами Киссинджера, до фальшивого расследования Мюллера он следовал бы стратегии сближения с Москвой, чтобы помешать Китаю заключить с ними новый союз. Во время холодной войны внешняя политика США была направлена на то, чтобы держать Россию и Китай на расстоянии друг от друга. По прошествии два лет правления Байдена они так и не сблизились. Си Цзиньпин и Путин заявили, что их партнерство изменит будущее к лучшему. Если мы продолжим идти по пути Байдена, именно это и произойдет. Америка будет становиться все слабее по мере того, как Китай будет становиться все более могущественным. Германия и большая часть Европы, похоже, чувствуют себя комфортно, когда Россия или Китай сидят за рулем автомобиля. Вот еще одна вещь, которую назвал Трамп. Германия станет полностью зависимой от российских энергоносителей, если немедленно не изменит курс. Здесь, в западном полушарии, мы полны решимости сохранить нашу независимость от посягательств иностранных экспансионистских держав. В настоящее время Китай активно развивается повсюду, в том числе и в нашем собственном полушарии. Президент Соединенных Штатов Америки объявил, что его страна установит дипломатические отношения с Китаем и укрепит свои отношения с Тайванием. С уходом Трампа Китай набирает влияние и мощь не только на юге, но и на севере Канады. Это один из наших ближайших союзников и торговых партнеров. В одной из газет сообщалось, что Китай предпочел бы видеть избранными либералов Джастина Трюдо и работал над тем, чтобы победить консервативных политиков, недружелюбно настроенных по отношению к Пекину. Китай совершенствует слабых кандидатов, таких как Байден. Китай выступал против переизбрания Трампа. Мне интересно знать, почему это так. По мере того, как Америка становилась слабее, Трюдо стал менее склонен занимать жесткую позицию по отношению к Китаю, в том числе и по вопросу вмешательства в выборы. Мы не ожидали, что Байден сегодня в Канаде объявит о новых иммиграционных последствиях. Он не поднимал ни одного из этих вопросов в отношениях с Китаем и не хотел обидеть Джастина Трюдо. Байден наблюдает за тем, как военные силы вытесняются из Южно-Китайского моря. Министерство обороны Китая заявило, что они отогнали эсминец ВМС США после того, как он вошел в их воды. Это опасно. Это очень опасно. Вдобавок к такому незначительному вопросу, как ядерная война. В результате удара иранского беспилотника по американской базе в Сирии погиб американский контрактник и пять военнослужащих получили ранения. У нас там есть военнослужащие. Почему эти 900 военнослужащих все еще находятся на территории Сирии? Они не приносят никакой пользы Соединенным Штатам Америки. Генерал сказал, что они находятся там для того, чтобы разгромить ИГИЛ, но это полная чушь. Сейчас мы нанесли ответные удары по объектам на востоке Сирии. После того, как поддерживаемые Ираном силы спровоцировали этот обмен мнениями, Пентагон перестал ждать, чтобы заверить сообщество Гебель, что они не стремятся к какому-либо конфликту с Ираном, а стремятся только к стабильности в регионе получаем ли мы что-нибудь от основанного на правилах международного порядка, который, как нам говорили, так жизненно важен для американских интересов? Конечно же нет. Это еще кое-что, о чем говорил Трамп. На протяжении десятилетий мы тратим огромные суммы денег на то, чтобы отчитываться перед полицией. Мы хотим сами стать полицейскими и восстановить нашу страну. Мы подходим к концу эры бесконечных войн. Это не входит в обязанности США. У нас есть войска для разрешения древних конфликтов в далеких землях, о которых многие люди даже никогда не слышали. Пентагон Байдена считает, что Америка ведет мировую полицейскую войну. Именно поэтому мы впустую тратим энергию, осуждая Уганду за принятие законов о борьбе с садомией. Именно здесь реализм и национализм Америка прежде всего должны определять дальнейшую деятельность республиканской партии. Идея о том, что США станут более безопасными и стабильными, если будут придерживаться глобальных принципов, которых больше нигде нет, всегда была чем-то фантастическим. Трамп знал об этом. Компания Angel Angel в восторге от того, что эта идея так называемого международного порядка, основанного на правилах, рушится на наших глазах.